до новых видео, helper. В общем, если ты смотришь это видео, то напиши в дискорд для получения скина. В этом видео также будет розыгрыш на вот этот вот скин, условия те же, подписаться и оставить комментарий. Не, ну, это удобно. Это очень удобно.